2 октября, суббота, убывающая луна во льве в напряженных аспектах с ретро-ураном, ретро-юпитером и Венерой, но в гармоничном с ретро-меркурием. 26 лунный день, символ, жаба, змея, это олицетворение мудрости. Благодаря жизненному опыту представителей старшего поколения можно избежать скандалов и ненужной суеты, лишних разговоров. Обратитесь за советом к мудрому человеку. Его подсказки помогут сохранить свою энергию и силу. В этот день желательно воздержаться от активной деятельности, отдыхать, быть разумным и экономичным в делах, связанных с финансовыми и энергетическими затратами. Надо стремиться к познанию высшего смысла жизни, к трезвой оценке действительности, снятию всяческих масок, в том числе учитывая влияние на человечество в глобальных масштабах камни, наполняющие и успокаивающие своей энергией, аурипигмент, пигмент, желтый нефрит, жадеит, хризопраз. С помощью интуиции, чтения полезной литературы можно решить множество задач. Хороший день для приглашения в гости нужных людей, обсуждения старых проектов, которые могут стать отличным фундаментом в настоящем. Реорганизация рабочей обстановки и методов производства повысит производительность труда в дальнейшем.